Конференц-зал крупнейшего в России строймаркета. Здесь проходят как презентации продукции строительных брендов, так и корпоративные торжества, обучение продавцов. В зале есть все для проведения полноценных презентаций. Контент автоматически передается с ноутбука докладчика на экран. Есть возможность вести запись звука и видеопотока. Стойка со всем центральным оборудованием установлена в отдельном помещении. В зале нет ничего лишнего, что могло бы отвлечь от мероприятия. Современная трибуна оснащена интерфейсом Plug-and-Play, что позволяет докладчику легко подключить свое устройство. Уровень громкости микрофона и контента настраивается автоматически. Потолочные акустические системы позволяют распространяться звуку таким образом, что он слышен всем одинаково, независимо от того, насколько близко человек находится к трибуне. Это небольшой, но современный и очень комфортный конференц-зал.